Привет, ребят! Сегодня настраиваем Ларгус э -э, с мотором 1.6 снарем э, на ресивере Прукар старого образца и распредвалы Здесь АКБ двигатели раз 451. Э -э, Подъем, я уже не помню, подъему подъемную фазу он самом деле нормально катаем это все при помощи из патроника но там в ногах сейчас вы не увидите темно уже а, вот выкатываем значит все это дело на последней версии там прошивки 586 которая на нем была настроил я все предварительно накидал форсунки здесь 237 от Суаза стоят на них что-то статику очень долго искали не могли найти Вчера я все нашел, поправил, были проблемы из-за этого с запуском, потому что неправильно расчет у нас объема как бы топлива на запуске был. Из-за этого мы там глуша рванули, сейчас стоит другой. Перекрытия мы выставили такие же, как у Женька, у Женька на девятке стоят, которые мы именно там выбирали четко старались в них попасть ну то есть максим, по максимальному наполнению а, смесь а, с, у нас строится здесь на данный а, на, на данном автомобиле не по а, наполнению соответственно все дросселю. А, смесь строится дросселю, угол строится подроссел ну в общем все подроссел так же как и поправка ну и все остальное здесь объемной эффективности мы ее уже выкатали если посмотреть сейчас я покажу что-то наподобие вот этого получилось такой вот график ну я его естественно сглаживанием прошелся ну и сейчас выкатываем на данный момент поправку циклового Соответственно, объемная эффективность у нас по давлению работает и оборотом, А поправка у нас по оборотам и дросселю То есть мы накладываем одно на другое Во время настройки самих ну, объемной эффективности Поправка стояла вся в единице, чтобы она никак не вписывалась туда И не мешала работе То есть мы ее выкатали и на данный момент выкатываем уже поправку Катаемся мы где-то с часов с двух, сейчас уже пол седьмого все вроде как бы гладко, никаких проблем я не замечаю. Единственное, что э, не хватает тут коробки, конечно. Не совсем такой вот правильный конфиг. Э, тут как бы главную пару бы другую, было бы вообще шикарно. Давай, наверное, так по кругу и проедем, и к Женьку да, вернемся. Да. да Там как раз потолкаемся. Здесь у нас вот этот участок, который на дамбе, он более такой скоростной. Как, как... раз камеры сняли. Да. Да, камера сняли там на самой дамбе, то есть на шлюзах. А здесь как бы уже такой сейчас затычный будет кусок кольцевой дороги. И уже режимы такие будут ну, ближе к городским что-то. Так что посмотрим, что и как оно будет поедет Сейчас вот это им поправочку. Да, и здесь что у тебя еще? У тебя же колеса 17 или какие? 16. А, 7. 16. Слики стоят, Да. Но они легкие правда а, сами знаете вес как бы автомобиля не маленький к тому же у тебя еще и люксовая комплектация да Ну, это двухрядные но все равно он как бы сам и по себе фургон, да. да он сам по себе как бы тяжелый а, площадь кузова опять же большая аэродинамика у нее еще так себе ну и как бы туговато не знаю, сейчас посмотрим, все выкатаем, вроде бы все хорошо, едет более не менее нормально, то есть, ну, ничего тут больше мы такого сделать не можем, то есть перешагнуть за пределы возможностей, единственное, что потом, я думаю, что еще придется, наверное, нам поковыряться со всеми этими запусками, что там у нас еще, прогревами, ну, кондей давай, наверное, потом сделаем, позже. Сейчас он как бы не актуален, потом типа, да, да. все равно подъедешь, как раз накопятся вопросы по поводу... Ну, мы его, по крайней мере, активируем, просто проверим. А, накопятся как раз вопросы по запуску, по прогреву, ну, и, может, какие-то еще там вопросы будут. И заодно, как бы, с Кондеем более там четко будем разбираться переходными всеми этими режимами нагрузки там момента на приключение муфты и всего этого там не все так просто как на самом деле кажется uh, ну и будем уже может быть еще подключим как-нибудь и покатаем уже такую как бы все эти параметры сейчас у ну, нас основная такая настройка массовая как бы а потом уже может быть еще немножко шлифанем ну, а, Все-таки из Патроник такая тема новая Во-первых, мне самому тоже интересно Все это дело Потому что с каждой машиной опыт Все больше и больше Больше понимаю что и как работает а, э, Ну и крутить можно все что угодно По крайней мере здесь очень удобно Есть, конечно, нюансы некие Но они такие Ничего страшного в этом нету Все это решаем но, опять же, есть обратная связь с разработчиком. Можно легко связаться, что-то решить. То есть, все решается очень быстро. Сейчас едем обратно к Жинко, в Автоген Моторс. Нам надо будет, потому что датчик кислорода, открутить. Ну и, соответственно, тут шить не надо блок. Тут нажимаешь кнопочку, он прошивает. Сохраняешь, грубо говоря, данные с рама ну, то есть то, что в оперативке находилось во флэше, ну и сохраню соответственно на код на всякий случай, чтобы хранились данные, чтобы не потерять все это. Все-таки выкатывали очень долго. Ну и мало ли там что-то подобное конфиде было. Ну я думаю еще включусь, либо включусь уже непосредственно у автоген Так что продолжаем катать. Ну и еще раз увидимся. Ну, посмотрим. Да, У меня просто чуть. есть, что сколько было до и сколько после тоже сравнить интересно. Ну да. Ну мы уже на подъезде к автогену, как бы в принципе все уже поднастроили нормально. Ну я как и говорил там потом шлифанем уже спустя время, просто сегодня мы уже устали бля, кататься стоком, потому что тут ну, по перваку этот автомобиль, ну так вроде едет все хорошо, более-менее по крайней мере нравится. Гоняется, я говорю, коробки не хватает здесь под эти валы. Ну, и сейчас снимем, прикру... фу, открутим, снимем. Я под капотку, соответственно, поснимаю, покажу, что и как. Ну там особо ничего не видно. Прокаровский ресак. Выхлоп 421, у тебя же, да? 4 1. А, 4-1, да, выхлоп точно. Причем тут какое-то делали тебе, да, по да, Ну, нету на ларгу готовых решений. Пришлось в этом выхлоп СП делать. Ну, как на заказ коллектор снижай А, ну да, точно да. Вспомнил, да, ты же делал тогда еще давно Да, уже года полтора назад Ну да Так как бы вот все едет Хорошо, ну, я говорю, проблем Не возникает Единственное, что с патроником Пока это все-таки в новинку Приходится осваивать на ходу Все это дело, но Все вроде бы хорошо по крайней мере, я никаких... Ну, предыдущие версии, конечно, прошивок так себе были. Э -э, но вот это прямо... Пф, вообще другой уровень стал совершенно другой. Э -э, все как-то стабильнее. Никаких проблем не возникает. Э -э, работает все как надо, как часы, блин. И едет хорошо, опять же. Но, опять же, это только я атмосферные мотор откатывал. Турбо я тоже не катал. То есть на ДМРВ, на ДАДИ... Э -э откатывается нормально, все пробовал дроссель, я думаю, что тоже нормально будет там, в принципе, по базовому цикловому наполнению, таблица разрядность очень высокая я думаю, что и точность очень хорошая будет во всех отношениях скорость, опять же, обмена быстрая блока управления ну, тут, не знаю нечего даже говорить, все в кайф Соответственно, осциллоскоп нормально работает. Но мне тут так минимум выведено. Ничего особенного. Опять же, не надо спрашивать меня, сколько там э, расход воздуха э, в литрах, потому что здесь его нету. Здесь объемная эффективность. Здесь нету литров воздуха. Здесь есть наполнение и объемная эффективность. Так что вот. Может нажать, блин, еще будет вообще нормально. Сейчас мы выхлоп еще откроем, думаю, чтобы пошумнее было. Приехали. Что в смысле? Не, я просто кавальеры -а приехали. все нормально. Я думал, ты меня уже испугал. Не, не, не, не, не, не. Я думал в отсечку. Пёрлись, блин. Я да думал, что что-то отрыгнуло Что-то я сказал блин. Лучше так не говори Да нет, все нормально Ну, здесь, опять же, сделали ланч Поэтому по скорости Он как бы вроде работает нормально Проверь, кстати, заодно Ну да, работает Ну вот, все, мы, в принципе, приехали Сейчас я пока погашу тут снимать нечего и сниму под капотом ну все ребят мы приехали в автоген и как я и обещал под капотку вот снимаю тут в принципе все штатно вот он нас патроник стоит да точно я что то говорил что он там в ногах это же он в грантах в ногах а здесь он под капотом М6 как вы видите не, знаю, наверное, не видно тут. вот Прукаровский рисак все на даде штатном то есть все штатно. Здесь, соответственно, неуправляемый впуск обычный. 237 форсунки. У них при трех барах 202 куба. Здесь 3,8, соответственно, я не помню, сколько надо, я пересчитывал, забыл уже. Ну, нормально там. И 4 в 1 выхлоп из нержавейки, как, как да. ты говорил, да, нержовый, Ну, обмотанный, соответственно, бинтом. Все остальное, как бы, штатное. Единственное, что тут как бы, колеса Такие тормозилки jb чтобы тормозил, потому что он очень быстро разгоняется, и надо как-то останавливать этот вес. Вот такая вот такая фигня. Ну и по салону, по всему остальному, сзади диски, соответственно. Обычный, в общем, Ларгус люксовый. Ну, сами понимаете, он весит нифига не как Жигули. Ну и все, тут больше нечего сказать. Перекрытия, как я говорил, поставлены были... Женьком такие, какие мы вымеряли на девятке. Я не помню, сколько там, что-то... Блин, забыл честно уже, потому что в Карелии это дело. У меня где-то записано даже все это дело. Ну и все. Здесь еще клапан управления выхлопом стоит. Сами слышали, там заслоночка открывается вакуумом с пульта и начинает рычать. И новая банка. Сегодня в заднюю банку ребята приварили, потому что там у нас в виде... Ну, фотку приложишь потом, да, да. Она немножечко как бы бахнула. Она немножечко, она стала значком Рено, Нету, тут Ну, наверное, выкинули. Значок Рено. А вы эту банку заднюю выкинули или нет? О, да. дай я покажу. Все, сегодня будет, да? Ну, не сегодня может быть. Сейчас покажем ее. Ребята, я уже... Во, вот такая вот хрень видеть блин этого реношного значка Man, тут темно давай блин, на свет ну соответственно этот в принципе ларгусты это рено и есть Но вот он соответственно, своему этому ну вот так вот бахнуло мы короче сзади это не видели там где не видно низ целый а шов поверху и вот так вот долбануло громко очень Он до сих пор парни ржут там наверно наверно штаны наложили когда бахнуло так... Нет, здесь, это он здесь, здесь. он здесь, я запускали, он как рванул. Блин, да, да, там еще на асфальте. Ну, в общем, все, мы, в принципе, закончили. Сейчас отключим датчик кислорода. У меня примотан вот здесь. Работает по Bluetooth с блоком управления. Ну, с компом, точнее. То есть без проводов. И.. И все, можно будет ехать уже. Да, и э, я, соответственно, на днях, сейчас 9 числа уеду в Минск к ребятам Влада Клуб и э, повезу еще Женьку Выхлоп на машину. Ладно, и все не забываем ходить по ссылочкам там внизу под видео. Драйв контакт, соответственно, подписываемся, жмем колокол, ну и смотрим продолжение других видосов которые будут, я думаю, скоро. У меня материалов очень много. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.